дошла до серединки вот опять до этого места Начну, вот как раз еще больше расслабилась особенно так называется мягкая правка мягкая правка в чем заключается то есть действительно ты это и потом как на горочке вошла и вот этот момент в вот этот момент ты как бы скатываешься в сторону и на позвоночника в сторону вот сюда вот именно посудил. да ну вот так да и пошла вот очень... поперек этой мышцы или да, да, да, да. в и доходишь до вот до этой ямки что называется вот так и идешь по сути дела прям вдоль доль доль доль вот, вот этот самый медленный эффект медленный надо эффект но самое тут еще здесь кайф а, главное глубоко глубокое погружение но медленно запомнить на всю жизнь вот этот момент будет э, характерен такой выдох хорошо особенно вот в эти вот этот вот участок вот этот ладонь некоторые прямо говорят кайф ладонь видишь покрывай да mm -hmm. на ладонь отсюда вот до сюда вот это считается самое проблемное место вот от позвоночника mm -hmm. и вот до лопаток вот она идет всего вот она казалось бы с хреновой душу бля, да но сюда делается 70 уколов прикинь когда ран сделается по 30 с каждой стороны по 35 там понимаешь вот то есть поэтому ты спокойненько вот таким образом прошла медленно как удав заглатываешь прям вот это, ну медленно понимаешь то есть вот вот такое да приблизительно вот эту самую, считаю, вот этот, самый, считай, вот этот э, трепетную точку в теле ты медленно прошла вот таким темпом, ну да, может до сюда вот до сюда прям до крепления эти, также здесь тоже здесь побарахтывалась, да, два раза, и вот третий раз спускаешься и вот так пошла медленно, Ну, давай, вот, сделай ну, вот, вот, вот раз, считается вот от позвоночника до лопатки где-то примерно три линии прохода, да, лучше так ориентируйся, раз, оп вот это тоже покрыть зону, причем выделить это место конкретно, прям, вот прям выделить это место, понимаешь, от души. Mm -hmm.